Буду вам рассказывать историю, как меня один раз на Гошу Рубчинского наебали. Просто, просто жестко. А, вообще, это было очень давно. Это было, по-моему, 2016 или 2017 вообще год. Очень, короче, давно. Это было начало того, когда я начал уже какие-то вещи покупать. Типа, ну, что-то уже сам, что-то я уже... Мод вот ничего Ну, короче, поняли, типа, все нахуй уже. Пошел Данилов разнос, по моде пошел. И раньше никаких земаркетов вообще ни, никаких не было. Вот просто не было земаркетов. Раньше были в основном группы. Я не знаю, может кто помнит, там БХ были. Земаркет то же самое, был как группа ВКонтакте. То есть там кужуальные, брохолки Вот эта вся хуйня. И раньше только по группам. Блять, и один единственный раз я нашел себе такой охуенный, просто такую же не жилетку, а какой-то свитер Гоша Рубчинский. Я не. По-моему, тут налога было прямо написано Гоша Рубчинский. Да, Гоша Рубчинский тут, по-моему, было. Или что-то другое, я не помню. Спасибо, ребят, знаты. Ну, короче, что-то вот типа в каком роде был Гоша Рупчистка, вот он тогда был друзья, прям на хайпе, когда там роскошь. еще Фейс, Буду и Шкерри. Нет, не авангард. ВК. Типа как КТТ, у Лил Пипа, скорее витуси, всего, мы, например, на отличил Да. А. Гоша Рупчинка. или же собака. И кузер. он продавался, по-моему, за 1008 или 9. Короче, цена была прям такая приятная. Я помню, я эти бабки и сам по фармил в районе месяца. В районе 8-9 тысяч, я прям сам по. Я у меня раньше в сампе были товары. Я там продавал фраги, продавал вообще какие-то, знаете, там еще инвайты в Хакаги склад, много тем продавал. Ну, я накопил, накопил, ну, накопил, бля, короче, пишу типу, здорово, типа, хочу купить сначала, да, у меня и фотки, я, а я знаете, как вообще ему поверил, ну, как долго просто спросил, ты можешь мне дополнительные фотки скинуть? Он мне скинул все дополнительные фотки, все нормально, я поверил. Отправляю ему, короче, первые деньги. У меня, кстати, вот, по-моему, в два раза всего у меня навещано. Ещё на на её булле. А, отправляю ему бабки. И самое главное, он меня добавил. Вот, в чем прикол, как меня еще наебали. Не сразу в честь, А знаете, как он сделал этот уебан? Он мне просто отправил посылку. Я смотрю, трек отслеживаю у короче, чеку. это давно был, 16-17 год. Она весит, по-моему, 80 грамм. Ну, вообще, очень мало. Он время тянул. 80 грамм, он там, ну, отправил сначала долго, а потом отправил. И она весит, типа, 80 грамм. Там же раньше можно, когда ты прослеживаешь, типа, в почте, а, там написано, сколько она весит. Я думаю, что за хуня, блядь, типа, как может кофта весить 80 грамм. Я ему сразу написал, он мне пишет, да нет, ты чё, типа, май, какой-то баг, еще что-то. Ну, я думаю, ну, да, ну, вроде, да, всё честно. Короче, блядь, открываю я пакет, и там просто одно мыло, бля Я вообще вахуй был, я так ждал эту кофту. Я ему, типа, от... Я ему, типа, отправляю... Ну, Бля, э -э, я сбился а, И короче, я тогда так охуел Я ему пишу, типа, здорово, типа, что за хуйня а, Он мне пишет, скорее всего, это ошиблись И потом он мне через два дня э -э, Начал уже просто надо мной, короче, издеваться, бля Типа, ну, он, он очень жестко надо мной издевался Какую-то хуйню писал Бля, мне так обидно было тогда, бля Я ему даже, сука, в честь не хотел добавлять Я думал... Бля, может отправить. <смех> я, сука, такой раньше наивный иногда был. Вот у меня же, когда еще на World of Tanks один раз на аккаунт тип наебал. Я у него аккаунт купил. Он меня из ЧС вытащил. Он меня наебал, кинул меня в ЧС. Потом мне вытащил из ЧС, пишет 150 рублей, если ты меня докинешь. Я типа продам тебе аккаунт. И я ему кинул, сука. Еще... Бля, я такой долбоеб был маленький. Это просто пиздец два раза он меня наебал два раза два раза бляд, два раза Он мне исчез выкидывает пишет ну вот у меня аккаунт появился новый Просто я так, такой раньше дебил маленький был. ну раньше просто вещи тяжело было покупать потому что сука, с рук а я мало я особо гарантами не, не понимал и не знаю как то через гаранта было в впаду знаете всегда хотелось просто поверить человеку вот единственный раз когда я сака и черные покупал на авито ну там отзывов было, у мужика где-то в районе 180 отзывов. Я Сакаи тоже деньги первые отправлял. И он мне отправил, все вообще заебись. А бывало я, Джордана, короче, пятерки давно купил. Хотел купить пятерки. По-моему, они стоили. Когда они еще были не на хайпе, у меня были серые Джорданы. Когда не вообще в них никто еще особо не гонял. А, нет, четверки, четверки, четверки, пятерки, сейчас еще не находятся. Четвертый Джорданы, короче, когда на них еще не ходил, серые у меня были. А, и я хотел себе белые. И нашел на вид о, на, на The Market, и нашел, короче, за 10К Джордана такие, думал, mm, ну вот ну, предыдущий, ну и, вот цепь компу не нормально, мамо, на самом деле. Вот это нормальный бренд. Но просто я не знаю, вот ты пошел как по какой-то моде, честно, и Angels, вот это. Цепь не да, нормально. Просто тебе тоже, блядь, какие-то вещи себя хочешь, салатовый Палмэнджелс это. Ну ты вообще психопат нахуй че. Ты бы просто, мне кажется, в нем бы, не знаю, или ходил бы, знаешь, но вот, не знаю... Вот у вас не бывало, когда, когда какую-то вещь покупаете, и вы не хотите в ней ходить? Ну, или когда вы в ней некомфортно. Бля, по-моему, все ручкой провел, да? Ну вот, было и то же самое, мамон, <звук> молодой